спасение лишь в иисусе только у ног христа вы сможете обрести настоящую милость и якорь своей веры чтобы пройти через любые испытания в час когда туманное сердце и полно сомнения бьют о мой перья, я доверюсь Иисусу. В час когда душа в смятении, как растение стонет, гнется от ветра, я доверюсь Иисусу. И словно искры в темный час. Слова Иисуса прозвучат. Не бойся я с тобой, не бойся я с тобой, Там силы поддержу я спасающей рукой. Не бойся я, Бог твой, не бойся я, На несет недобрые вести. Я доверюсь Иисусу. В чаяния сражения докажу Ему свое посвящение. Я доверюсь Иисусу. Слово Иисуса просвучат Не бойся я с тобой, не бойся я с тобой Да в силы поддержу я спасающей рукой Не бойся я, Бог твой, не бойся я, Бог твой Со мной пойдешь ты рядом Хотите ли вы не бояться? Хотите ли вы посвятить свою жизнь Христу настолько, чтобы вы могли пройти по этой жизни? Просто как герои. Это не значит, что на вашем пути не будет страданий. Путь Христа – это не безоблачный путь. Это не путь без страданий и без страхов, без трудностей, без отчаяния. Все это будет на пути. Но когда вы проходите это все вместе, как с другом, с Творцом Вселенной, когда вы проходите все испытания и боли и нужды с тем, кто вас так любит и кто силен вам помочь, нет больше радости. Вы обретаете совсем другой смысл жизни, совсем другую мотивацию, совсем другой стержень. Если сегодня здесь есть кто-то, кто хочет принять Христа, кто хочет заключить с Ним этот завет, кто хочет пойти с Ним рядом, Бог будет держать вас за правую руку и будет говорить «не бойся», будет говорить вам прямо к сердцу. Если вы желаете, приходите сюда, мы помолимся за вас, и Бог станет вашим руководителем, вашим проводником, он станет вашим другом.